Всем привет, с вами интернет-магазин 812фото. Всем, кто маломальски занимается видео, известно, что одна из самых важных частей в видеороликах это звук. А еще всем, кто занимается видео, известна компания Апертура, которая изготовляет различные приспособления для видеосъемки. Начиная от видеосвета и заканчивая петличными микрофонами. Как раз об одном из таких микрофонов мы сегодня поговорим. Петличка называется Алав и весь ролик снят на нее, поэтому вы сразу же сможете понять, что как со звуком. Хоть этот микрофон и относится к достаточно бюджетным моделям, но и не является самым дешевым. Так в чем же его особенность? Прежде всего, это очень и очень неплохой звук. Ну, разве нет? Второе, это универсальность. Петличка работает с любыми гаджетами, начиная от видеокамеры, заканчивая вашим мобильным телефоном или планшетом. В комплекте имеются специальные переходники для того, чтобы со всеми этими устройствами он работал как надо. Третье – это наличие индикатора заряда. Если горит зеленый – все отлично. Если же горит красный – значит съемка переносится и тебе нужно зарядить свою петличку. Заряжается петличка от компьютера через micro USB, и заряда должно хватить примерно на 200 часов. По опыту петлички с батарейками-таблетками и до стата часов не дотягивали. Исходя из перечисленного, вы наверное уже поняли, что апертура не скупилась на комплект. Он тут просто шикарный. Начну с самого приятного – это твердый кейс. Можно больше не переживать о сохранности хрупкого микрофона. Про переходники я уже сказал, их тут два, и есть еще провод для зарядки. Ну и, конечно, сам петличный микрофон с резинкой для перемотки провода. А также в комплект входит защита от ветра. Правда, ветрозащита по какой-то причине белая. Видимо, апература хотела выделиться, и у них-то получилось. А еще для желающих спрятать микрофон в кадре, например, под футболку, есть клейкали для фиксации микрофона. Из минусов могу отметить только отсутствие регулировки звукового сигнала. Но это относится ко всем бюджетным петличкам. Условия съемки бывают разные, и вот так петличка ведет себя в обычном лифте. Надеюсь, слышно меня нормально. По крайней мере, я себя слышу хорошо. Таким образом звучит звук в машине. Играет музыка, не знаю, насколько она отвлекает от записи. В непосредственной близости от дороги, чтобы было понятно...